Всем привет! Сегодня у меня очередной детский тортик от рождения нашего младшего сына ему исполняется 4 года тема Тихоокеанский рубеж где должны быть роботы и кайдю здесь у меня внутри шоколадный кокосовый бисквит и крем со сгущенкой вареной я все обмазала шоколадом здесь у меня крем для оформления масляный с сахарной пудрой сейчас я буду окрашивать мне необходимо двух цветов это синий и белый Синий я буду использовать сухой кейкаловс водорастворимый индиго кармин синий. Этот крем очень хорошо окрашивается водорастворимыми красителями, поэтому жира я даже не использовала. Жирорастворимый красит у меня шоколад. А в этот крем я обычной краски добавляю. Так как в фильме в основном сражение идет в воде, поэтому буду формировать что-то похожее на море океан. Что-то похожее на волну сверху. И ну вот как они там бьются, брызги, волны все в таком стиле хаоса у меня есть вот такой кондурин. Я сверху присыплю для блеска. Будет красивенько. У меня уже готова вафельная картинка, и мастика. С учетом того, что фигурки у меня маленькие, то есть вырезать все вот эти мелкие детали не очень удобно. Поэтому я буду с белым фоном вырезать, оставляя немножко пару миллиметров по краям. Обычно мастику я делаю сама из маршмеллоу. Решила вот эту попробовать, потому что времени уже абсолютно нет. Уже 3 часа, а в 6 часов у нас Стол с тортом, я еще на кухне. И я не думала, что она так быстро от тепла рук на самом деле разминается. Я всегда, когда смотрела, кто-то работает, и как-то мне не верилось. Я сейчас вот она такое довольно твердое, но вот в руках немножко буквально подержал и все, она пошла работать. Очень здорово. 500 грамм для моделирования мастика Белая. Класс. И пахнет вкусно. Здорово. Таким образом раскатала мастику 5 миллиметров примерно толщиной, вставила швашку смоченную водой, у меня немножко просвечивает, и урезаю. Я выбрала, какие у меня будут на палочках, 4 штуки. Вот эти у меня будут просто стоять, поэтому на тонкой мастике просто основа 2 миллиметра. И наклеиваю на декор гель. Вот такие получились глянцевые, переливаются топеры. Мне нравится, когда они блестят. Они тогда становятся более ярче и отчетливо виден. Очень красиво видно получается все контуры, рисунок четкий. Ну, это, в принципе, также работает, как с фотографиями, когда заказываете глянцевые либо матовые. Но декор-гель э, не застывает, то есть это сразу установили на торт и больше не трогайте. Потому что хранить куда-то в пакетике, складывать, э, он остается все равно липким. Я выбираю, где у меня будет передний фон, лицо торта. Волна хочу, чтобы была видна. И устанавливаю топперы. Такой получился тортик. Из шоколада с помощью молдов я сделала надпись Жень 4. Я думаю, он очень-очень обрадуется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 А там, а кайдю где? -то. А ты качу Держись, качу Держись